Этот протокол не принял ни суд, ни полиция по административке, ни по уголовке. Везде отказ. Это факт. Вот, цеф Ты, говорит, там панику навел. Ты что ли говорит, типа, по всем этим. Все руководство у нас, говорит, там на панике. Ты, говорит, в теме. А он говорит, какой теме? И они, говорят, да, не, не, я не говорю, да не-не, я видно, оговорился, это не по тебя. То есть они что-то знают и побоялись, как бы говорить. Конечно. Великая вещь это претендент. Это я впервые вижу, чтобы это так расписались. Да, они были в шоке. Я говорю, предлагайся. Они говорят, расписывайтесь. Я говорю, я не хочу. Тогда мы паспорт не дадим. Я говорю, ну хорошо. Под принуждением, под вашу ответственность. Я говорю, давайте. Молодец. Ты там такой шухер навела. И тут они забегали. На чужой паспорток не раздевай. То есть ты на словах озвучила, и еще и написала. Я и не собиралась просто этот паспорт получать. Он мне нафиг не нужен. Не бьется паспорт. Нету такого в Два нотариуса. Не видят этот паспорт? Не видят. Но они вызывали меня, чтобы я их проконсультировала, что происходит, почему люди так оформляют документы. Домой вернулся, паспорта нет. Откуда я знаю, куда он делся. Ушел и не вернулся? Да, да. Был, я говорю, и не сдала. Вот и все, очень просто. Ой, какая молодец. Любые бумаги, оформленные на основании данного бланка паспорта, будут сделаны под принуждением под их ответственность. В любой момент ты можешь и в суде, и где угодно, заявить, что данный бланк паспорта получен под принуждением. Соответственно, любые сделки, основанные на данном бланке, являются недействительными. Сдайте им обратно этот паспорт, значит, мне не нужен? Гравюры Леонардо да Винчи, понимаешь? Ты расписываешься, как обычно без всяких своих этих прыдорий, иначе мы говорит, тебя сейчас так избиваем, что тебе мама родная не узнает. Не просто так побили за то, что протокол не хочет подписывать, а именно за ТФБ. Пишет, что банк проиграл суд, налоговая что-то там проиграла. Почему протокола вы имеет все признаки векселя? Ни один документ с этой надписью не проходит в системе. Они не могут ничего с ним сделать. Почему? Потому что вексель аннулируется таким образом. Привет. Слушай, что там? Удалось у нотариусов выяснить, почему нет у тебя в базисе? Так в вот в воскресенье не работали нотариусы. А. -а, -а. Поэтому понедельник, вторник еще и приболел, но вот понедельник, вторник пойду. Ага. -а -а. Это я хочу озвучить твою информацию, это по поводу паспорта. Даешь добро, я там замажу все. Деньги. Даю, даю, конечно. Пусть люди знают, потому что я сама удивлена была всему этому. А у тебя что там? Если... Скажи, какие проблемы были при получении? Они там это... не при получении. Первое, что я со своими заявлениями составила заявление, когда пошла в МфЦ. Угу. Там вообще веселая история была. Мало того, что входишь туда, как. Я не знаю, как в тюрьму. В угу. строя трое стоят, которые требуют одеть маски, перчатки, температуру мерят. Вот. В результате я говорю, я не буду ни маску одевать, ни перчатки, и что за мускара здесь, бразильский. Нет температуры, вот. тут... нет. температуры, да? Они... Ну да, да. Я говорю, мерить не буду, нет у меня температуры. Давайте будем мерить. Вот. Далее они, значит, говорят, мы не будем обслуживать. Я говорю, тогда пишите отказ, что вы не будете обслуживать. Я говорю, у меня бронзальная астма, мне подожди, нельзя носить маску. Подожди, подожди, подожди, меня детали не интересуют, меня интересуют конкретные вопросы. Давай я задаю короткий вопрос, короткий ответ получаю. Ну, смотри, я тебе хотел хотела историю рассказать, что я там такой шухер навела с милицией вначале, подавала эти заявления, uh -huh. потом написал заявление на саму Соломину, подполковника, который паспортного этого стола. Uh -huh они меня уже запомнили, как, знаешь, такую, которая спорит в деталку. Поэтому, когда при получении я пошла получать паспорт, они уже думали, что тихую быстренько мне паспорт подсунут. Понимаешь, я там подпишусь и убегу. Они mm -hmm. а тут-то было. Я тут пришла и им форме 1П, ЦФ и так далее, да, Бай, АР. Mm -hmm. Они сразу такие, мы вам паспорт не выдадим. Я говорю, что значит вы не выдадите паспорт? Я за него заплатила 30 рублей за бланк паспорта. Я говорю, сейчас милицию буду вызывать, идите вы к подполковнику. А там, кстати, старый такой сидит, уже лет 30 паспорта выдают. Я думаю, что он в курсе, что я сделала. Uh -huh. Не буду давать паспорт, То есть, всё, идите к подполковнику, в шестой кабинет. на меня как увидел, я же на нее заявление уже в МВД написала. Uh -huh. Ее же затрясло, она забегала в кабинет, обратно, в кабинет, обратно. Потом начала принимать, я сижу напротив кабинета, она начала э, применять прием, знаешь, такой, когда меня увидела, встаньте, я с вами разговариваю. Я говорю, что значит встаньте? Я говорю, вы хотите меня пригласить к себе в кабинет? Она так да, хочу, хотя никого не пускает к себе. Я говорю, ну, тогда пойдемте. Ну, вот, в результате она все это увидела, говорит, перепишите форму 1П. Ну, чтобы везде был ТФ, АР, потому что поняла, что спорит со мной в Но ну, я переписала. В результате тот, кто этот мужик, да, который дает да, да, паспорт, не знаю, как. Подожди, кто... подожди, ничего не да. помню. Что значит переписала? Пер... Как написала и на что требовали изменить? Когда я подала форму 1П первично, да? Но. Я когда подавала только я в графе, что я хочу получить паспорт, я просто поставила свою по э, Ну, а когда я пришла получать, угу. в графе уже написала имя, отчество, фамилия, и уже написала CF, BY. А.Р. И... И, и тут они забегали, говорят, вы должны подписать именно так, как было изначально написано. Ага. Я говорю, раньше я так подписывалась, а теперь говорю, вот так подписываюсь. Действительно. Да, они такие, под, подпиши тогда ниже еще подпись поставить. Я говорю, а зачем еще ниже, я стой, буду ставить подпись. Вот стой. же моя подпись. Стой. Ну хорошо, напишите тогда фамилию. Я говорю, зачем, вот написано. Зачем деть, Я говорю, вам все уже когда мы вам не выдадим, идите к соломиной. То есть они требовали... А соломин... Подожди, а то есть они требовали именно фамилию дописать, да? По ГК 19? Да, да. Фамилию или подпись поставить еще ниже, справа, в углу. Что я делать не стала. Именно в паспорте? Вот. Не, нет, в форме 1П. Ага. А в паспорте требовали? Вот, а в паспорте я уже сама написала ЦР и так далее, все, чтобы одинаково было. Ну, все-таки выдали, вот. да, паспорт? Выдали, да, паспорт. Но этот вот, который дает мужик уже лет 30, он, наверное, минут у него очередь стоит. Люди на него ругаются, вот вы будете обслуживать или нет. А он, как загнанный зверек, с моим паспортом из формы 1П метается по кабинету, никак отдать мне в руки не может. Ага. Я говорю, мне паспорт, отдадите уже, в конце концов. Я сама у него рук забрала и говорю, хорошего вечера. Благодарствую. И убежала. Вот. <смех> Отдай, что держишь. <смех> да, да, да. Вот, а на следующий день пошла к нотариусу. К одному приехала, паспорт недействительный не пробивается. К другому недействителен, не пробивается. Ты ему не, это, не сказала фразу, на чужой паспорток не раздевай. <смех> нет, нет. Я ему, когда пришла форма 1П, вот это подписывать, я говорю, а могу я не подписывать? Вот, я говорю, потому что по, по, по постановлению 168 постановление вы имеете право мне предложить расписаться. Я говорю, предлагайте. Они говорят, расписывайтесь. Я говорю, я не хочу. Тогда мы паспорт не дадим. Я говорю, ну хорошо. Под принуждением, под вашу ответственность. Я говорю, давайте. Молодец. И, и влепила им вот ЦФ, АР и так далее. То есть ты на словах озвучила и еще и написала? Да, да, да, да, совершенно верно. И вот они там метались, метались, в результате это растянулось на час. Ну, а да. далее я уже стала сама изучать, что я получила. Мало того, что они мне дали э, код подразделения Хотя у меня э, э, МВД <и>, и оно работает и действует. Не знаю, почему вдруг я стала паспорт получать. Ну, код подразделения у меня а Они влепили <и> <и> <и> <и> Вот, хотя там где зарегистрировано, написано, и код стоит, как-то странно все, и печать уже не миграционной службы, а Министерство там внутренних дел Российской Федерации, какая-то странная печать. Тоже в интернете стала искать эту печать, оказывается, такую печать ставят полиции на удостоверение. Это называется красный мастичный, красный мастичный штемпель. Ставится на копиях документов. Ну, может быть. раньше это было написано на печати это, «Миграционная служба», uh -huh. а теперь не «Миграционная служба». Министерство внутренних дел Российской ты, Федерации. Ты мне скажи, у тебя аудиозапись не сохранилась, как ты паспорт получал? Нет, я не делала записи никакой, потому что люди стоят в очереди, там человек, наверное, стояла 8 или 10. И все стояли с протоколами, со штрафами на 7 тысяч рублей за просроченный паспорт. А у тебя удалось и без штрафов, и без госпошлиных, да? У меня было просрочено на 10 месяцев, я и не собиралась просто этот паспорт получать, он мне нафиг не нужен. Но я продаю дачу, Четыре года никак продать не могу, и тут появились... Покупатели. Uh -huh. И без паспорта я это сделать никак не могу. Uh -huh. Поэтому я и пошла получать паспорт. И, соответственно, потом Ух. ты к нотариусу, а нотариус ей что сказал? Нотариусу не бьется паспорт. Что значит? Нету Нет. такого в базе. Два нотариуса. Один по улице, другой по не, видит. не бьется. Не видят этот паспорт? Не видят. А, не а... видят, да. Я сразу, сразу поехала в МФЦ опять. А паспортный стол. В чем дело? Подожди, мужик от меня подожди, увидел, когда подожди, за чуть подожди. не заплакал. Да, да, да, да. Подожди, пожалуйста, у меня миллион вопросов. И уточняю. Давай, давай. О -о -о. Давай свои вопросы. А, сколько времени прошло с того момента, как ты получила и пошла к нотариусу? А сутки. А, ну, может, еще не дошли данные до нотариуса? Ну, может, может быть, не знаю, потому что я приехал туда, этот мужик чуть не заплакал. Увидеть меня уже. Какой? Ну вот, который выдает паспорта, И там выбежим все их компьютерщики, у них комната там, где компьютеры все Все у нас бьется, все туда заводится, все у вас в базе. То есть они меня прям уверяли. Но я поехал тут же к другому нотариусу. И другой нотариус сказал то же самое. Ну смотри, мы с тобой пробили все три паспорта, которые у тебя были. Два президента что-то там недействительной в связи с, с утерей, что-то такое, да? И, да? и последний у тебя паспорт бьется. То есть он действительно. Угу. Среди недействительных не значится написано. То есть ты можешь это нотариусу скриншот прям сделать и показать, что вот, действительно, ну, да -да. Можешь проверить. Угу. Ты можешь прям... Ну, я думаю, может, действительно из-за того, что только выдали. Подожди, не перебивай, я же не договорил. Угу. Ты можешь прям нотариусу, как это, как, вот третий раз пойдешь к нотариусу, если тебе скажут, что не бьется, прям это, это, направляй их на сайт УМВД и показывай, что паспорт действительно. Угу. Ничего не знаю оформлять, иначе сейчас буду вызывать полицию, короче, нарушение моих прав и свобод. Нет, ну это понятно. Я не растеряюсь, я уже этот год весь с полицией общаюсь, и, я не знаю, в январе, и в феврале, и в марте, что-то меня понесло. Угу. Они, кстати, когда я только получала паспорт, потом ну, написала им вот эти все заявления, меня в МВД вызывали сами, не знаю, кто у них там, я не разбираюсь в званиях. Ну вот. Но они вызывали меня, чтобы я их проконсультировала, что происходит, почему люди так оформляют документы, что граждане СССР, СССР вот это все. Подожди. Они говорят, мы не понимаем, объясните. Подожди, а этот, получается... Получается, по поводу суммы, ты говорила, там 7 тысяч, да, надо было за просрочку заплатить, и еще какая-то сумма, полторы тысячи, что ли, за что? Это если утеря, а, а если ты потерял паспорт, полторы тысячи за то, что потерял, и плюс просрок, если в течение 30 дней ты не успел обменять паспорт, то, ну, если заходит, вот мне 45, да, поэтому а. надо было менять, вот, 7 тысяч за просрок, хоть один день просрочил, все, 7 тысяч. А у тебя эти фотографии документов не остались? Ты там заявление, форму 1П не фотографировала? Форму 1П не фотографировала. Я только вот сфотографировала документы, то, что, да, вот. На подполковник написала, что она отказывалась принимать заявление. А заявление Я на... Это, первичное заявление на выдачу паспорта ты сфоткала, нет? Да. Шаблону там, ну нет, не сфотографировал, но я там написал, что я гражданка ссср а Причину, причину замены, какую указал? Украли. украли. Да, ну как я сделал? Я думаю, блин, меня острафуют. Зачем? Нет, не хочет. Я почитала законодательство все перед этим, угу. поехал в МВД сразу вечером после работы и написал им заявление о том, что у меня украли паспорт вчера. Они, как, чего, опишите. Я говорю, ну как, был в сумке, пошла погулять по торговому комплексу. Домой вернулась, паспорта нет, откуда а я знаю, куда он делся. Ушел и не вернулся? Да, да, был, я говорю, и не стало, Вот и все, очень просто. Особ... А судьба, говорили... как, как в ориентировке, вышел из сумки, тогда-то тогда и не вернулся. Особый примет? Да да, да, да, типа того. <laughs> ну вот они мне дали все документы, все, и я уже сфотографировалась и пошла в паспортный стол. То есть ты ничего не заплатила? 300 рублей за бланк паспорта. И все? И все, да. Ой, какая молодец. Ну вот, Потому что там разные вещи, утери, и утрата. А получается, те 10 человек, которые стояли, они и 7000 заплатили, и полторы тысячи? Да. Но если потеряли паспорт, то полторы тысячи, да. А так они на обмен, в основном там были, кто просрочил паспорт. Uh -huh. вот. Поэтому 7 тысяч протокола им бы смело. У меня до этого не дошло, потому что я там пришла и милиции, и все остальное. Получается, у тебя, даже... у тебя причина была не утрата, а как? Э, утрата. Утрата именно? Это утрата, да. Когда украли паспорт, это утрата. А утеря это вот когда потеряешь паспорт. Ясно. То есть надо писать именно утрата и в отношении неустановленных лиц, да? Сначала надо идти в ВВД. Угу. И писать заявление о том, что у меня украли паспорт. А украли кто? Неустановленные лица ты указала или как? Или да, попал? куда я знаю, кто у меня украл? Вот ну. как я говорил. Не знаю, был в сумке вот в этом кармане, теперь нет. Ну ты прям писала слово «украли»? Я писала, что был в сумке, пропал, обнаружил пропажу. То есть гулял по торговому комплексу такого-то числа, да, а вот такого числа обнаружила, что паспорта нет. Ну а ты писала такую фразу, что возможно украли? Нет, не писала, просто написала, что было, нет, пропал. Обнаружил пропажу. Ушел, ушел и не вернулся. Да, да, да. То есть я не знаю, куда он делся, кто залез в мою сумку. Я вообще сумку ставила, да, там пока рассматривала что-то, мебели и так далее. Mm -hmm. Ну, куда он делся, не знаю. Mm -hmm. Ну и все, это получилось у меня утрата, то есть украли. Mm -hmm. А утрата ничего, то есть не платишь это уже, ну, там заблан паспорта 300 рублей, и все. Ясно. Молодец. Mm -hmm. это, я могу наш разговор разместить для всех? Можно-можно, конечно. Пусть люди знают и не платят. Мне жалко людей так было, когда они в очереди стояли с этими штрафами. Mm -hmm. Mm -hmm. Так что ну, просто обидно было. И я не могла там рассказывать, потому что они там бегают туда-сюда. Хотела я им всем рассказать, что не надо ничего платить. Mm -hmm. А вот ты вот mm -hmm. эту между ЦФБА и АР за корючку поставила, это твоя обычная роспись? Да, обычная моя подпись. Mm -hmm. Это не подпись, это русский Подпись родпись, родпись, да. Совершенно верно, знаю, знаю Подпись это мать, а, подпись, да. Да. Не да ё-моё, да что ж такое да. Ну давай а -а -а -а. Вы, вы не знаете, вот честное слово Ну так Это сам, самое как Близко к сердцу не принимай Да как, как не принимать, если каждый день Одно и то же по 50 раз в день Ну, такие вот что делать? Да, Учимся? А и сказать-то ё Давай, Давай-давай. Я просто хочу уточнить для всех, что роспись – это именно вот эта закорючка, а подпись, согласно Гражданскому кодексу Российской Федерации, статья 19 – это собственно и наручно написанная фамилия, поэтому они и требовали от тебя фамилию ты, получается, не взяла на себя никакой ответственности, то есть ты не поставила подпись, а ты поставила именно роспись. То есть они хотели, чтобы ты именно взяла на себя ответственность полностью, то есть приняла все долговые обязательства, если паспорт является векселем. Ну да. Получается, что так. Поэтому они и так, и так, и не получилось у них. Ну смотри, тут э, следует вывод, что любые бумаги, оформленные на основании данного бланка паспорта, будут, будут сделаны под принуждением под их неответственность. Логично? Логично, конечно. Я этого и хотела. Ну, получается, в любой момент ты можешь и в суде, и где угодно заявить, что э, данный бланк паспорта получен под принуждением. Соответственно, любые сделки, основанные на данном бланке, являются недействительными. Ну, тоже согласна. Ну, я хотел увидеть, как разобраться сейчас с этим имуществом или с недвижимостью и сдать им обратно этот паспорт, значит, он мне не нужен. Не надо оставь, это же великая вещь, это прецедент, я впервые вижу, чтобы это так расписались. Ну, да, они были в шоке. Ты смотри, вот этот бланк паспорта, потом в будущем, лет через 10. И его можно будет аукционно продать, как прецедентный понимаешь? Да. Думаешь, не стоит его сдавать? Да нет, конечно, ты что, это же, это, как тебе сказать, это как гравюры Леонардо да Винчи, понимаешь? а Ну, я их запутала изначально, поэтому они не знают, что делать, и не оштрафовать не смогли если он тебе прям совсем не нужен, и ты хочешь как-то от него избавиться, ты просто скажи этому бланку паспорта, чтобы он точно так же это, ушел из сумки и, и не вернулся. Да. Но. Ну да, то точно. Можно и так сделать совершенно верно. Все. А потом лет через 20 тысяч, через тысячу лет возьмет и вернется. Скажет, во, я нашелся. Я представляю их глаза, если я приду через месяца два, да, и скажу, что я опять... паспорт пропал. Это называется чё, чёрная вдова. Да, да, да. Я от бабушки ушел, я от дедушки ушел. Да, да, да. да. Соломина бедные там, не знаю, повесится, наверное. Кто? Так что, да. Я Соломина, подполковник. Соломина? Соломина, да, которого дают паспорт. Она там на тебя корону одела, людей строит, а. Слушай, а со мной не получилось. Слушай, говорящая фамилия, это же есть такое понятие соломенный человек. А может быть. Вот это бумажная фикция, есть такая книга, называется «Соломенный человек». Это вот mm -hmm. лет 10 или 15 назад вышла книжка в Америке. «Стромэн» mm -hmm. называется, то есть «Соломенный человек» там полностью все вот это расписывается кто такие физлита бумажные фикции и все остальное ну вот может быть видишь какое совпадение Ага, ну я тебе говорю она соответствует своей фамилии ну это уже как сказать переходить на личности не надо Нам мы не переходим я просто говорю, что она соответствует своей фамилии ну, или фамилия ей соответствует. Да, да, что за такое есть. Так, ну все, благодарствуйте. тебе. Да, да, Антон звонит, если что. Добро, добро. Очень интересненькое буду присылать. Давай, благодарствую. Все, хорошего дня. Пока-пока. Алло. Алло, да-да-да. Привет. Привет. Добро выходное, Прошлые выходные, в воскресенье, моего брата остановили сотрудники ДПС. Угу. Э для... Ну, там не горевшая фара была. Он машину только что купил, как бы ничего не успел сделать. Вот. Попытался с ними как бы просто по-человечески поговорить, что говорит, я ни разу как бы никаких штрафов не получал, может, говорит, как бы так разойдемся. Они ни в какую, но стали на него наезжать. Он говорит, ну, тогда говорит предоставляйте документы, жетон, представится и удостоверение. Они это показали. Потом он ну, так как вы являетесь лицом, предоставьте мне доверенность. Они сделали круглые глаза, как бы, какая доверенность, мы ничего о таком не знаем. Один из них в телефон полез, стал смотреть, что, ну, и реально ли они являются лицом. А второй позвонил начальнику, говорит, вот у нас доверенность требует. Начальник ему сказал, срочно выезжайте, позадерживайте его. Вот, они, ну, посадили моего брата в машину, стали оправлять протокол. И минута, через две приезжает начальник. Он остановился звание, как бы, у, у начальник отдела МВД. Звание какое у него? А, звание у него, этот, э, как майор. Подполковник, может? Или подполковник? полковник, да, наверное, лучше был. А подожди, Пусть... а до этого он что сказал? Держи его, никуда не отпускаешь. Сейчас... Он задерживать его, как бы оформлять и говорит. А. Да, да. Он да, сказал, да. что вы, это, держи его, я сейчас сам приеду. Да, да, да, сказал, сейчас сам приеду. Ну, брат удивился, что, во-первых, что он приехал буквально через минуту. Uh -huh. говорит, как бы, вообще быстро. Вот. Я, говорит, как бы сижу в машине на заднем сиденье, начинает мне протокол, составлять уже. Говорят, все, расписывайся. Ну, говорит, ну, и я, говорит, зачеркнул подпись, написал роспись. И э, указал, ну, начал писать, говорит, только символ C, точка Я, говорит, даже не успел дописать дальше. Начальник из окна, ну, в окно увидел, как бы, там, открывая дверь, меня вытаскивает из машины головой об этот, в дверь, толкает и говорит, все, оформляйте его, держание сотрудникам полиции по 19.3. И говорит, ко мне в отдел. Ну, они, говорит, сразу в отдел, в общем, наручники-то хотели одеть, посадили его в машину. И, кстати, все время пытались вывести из себя, то есть задевали, там, толкали, еще что-то. Я ему позвонил, он мне сразу, я ему говорю, ничего не делай, не оказывай никакого сопротивления. Конечно, вот, я постоянно привез... Привезли в отдел, там говорит, начальник завел его в камеру. А, отобрали телефон, он пытался снимать, у него отобрали телефон. Э -э -э Завели в камеру какую-то, ну как бы отдельно, типа кабинет такой, там говорит камера стоит, она наведена как бы. Uh -huh. Они ее развернули в сторону, ну вот он сам точнее, сел спокойно, развернул, и говорит, откуда ты говорит, это все знаешь, что кто тебе надоумил вот так расписываться. Он говорит, никто меня не умел как бы. Я это сам знаю, с детства типа так расписываюсь. Он говорит, ты что, меня дурака держишь? Ну я, я, я, я сейчас тебя уфлюсь, ув... и никто не узнает, так, что говорит, ты здесь нет. даже, что, что ты здесь даже был. Да. Он говорит, я, ну, я говорит, ни в какую, как бы, говорю, ну, конечно, дело, что хочешь, как бы. Все равно говорит, тут бесправники. Он говорит, сейчас с тобой говорит, нормально, люди поговорят. И приехал начальник областного МВД минут через пять, вот после того, как меня завели в кабинет. Это какая область? Вологодская. Угу. Вот начальник МВД приехал, и они, говорит, вдвоем начали на меня наезжать. Говорит, рассказывай, откуда ты знаешь, ты у тебя, говорит, родственники из СССР есть, еще что-то там. А я, говорит, ничего не говорю, как бы я ничего не знаю, я вот так вот всегда расписывался всю жизнь. Они говорят, короче, последний тебе шанс, заводят еще двух мужиков, там, говорит, два, типа капитана были и какой-то еще майор. Угу. Они, говорит, такие, с дубинками, говорят, вот тебе два протокола, по-новому записываем, все, отправляем, ты расписываешься, как обычно, без всяких своих этих придурей. Иначе мы, говорит, я сейчас так избиваем, что тебе мама родная не узнает. Uh -huh. И, говорит, начинают меня заставлять опять подписывать, причем протокол сразу вырывает, чтобы я, говорит, нигде в сторону не сделал, только, говорит, руками вот так прикрыли место, где расписаться, как бы, и все. Я, uh -huh. говорит, все равно снова начал писать эти символы. И меня, говорит, Оттолкнули, говорят, ну что, типа, подержись. Ну я как бы, что, делать нечего, я говорю, ну бейте тогда, что, мне с вами сегодня не справиться. Подожди, Они как... подожди, это с тобой происходило или с твоим братом? С братом, с братом, с братом. А с братом есть контакт, он может это сам все рассказать? В принципе, я думаю, может. Ну, давай лучше так сделаем. От тебя достаточно информации, давай пускай лучший брат перезвонит мне на этот же номер. Угу. И угу. под запись поговорим, если он не знает. Ага, ну, хорошо. Давай. Хорошо. Детали. Это очень важная информация. Угу, угу. Не просто так побили за то, что протокол не хочет подписывать, а именно за cf Бай. Да, но они бить не стали его в итоге-то. Они, в общем, э, получилось так, как, если дальше вкратце. Они, он его говорит, ладно, раз так, но видит как бы, что он не ведется на то, что думал хоть что-то будет оказывать как бы им, что они утолкали там в камере всякое, не пытались. Никак. Он говорит, взял меня. Подошел, сфотографировал, ну да, прям плотную. Сказал, все говорит, теперь держите, глядывайте по сторонам, уводите его и дальше проводите с ним действия. Они, в общем, там его повезли, сначала досмотр машину, но тут я уже подъехал, uh -huh. я на камеру стал снимать. Подожди, ну, а потому, подожди, что... подожди, подожди, чем дело закончилось? Итог? По итогу они его после всего в наркология отвезли, потом отвезли в отдел, я говорю на основании чего они говорят 19 19.3. Подожди. подожди, в наркологии что сказали? Здоров? Да, здоров сказали. Uh -huh. Uh -huh. Я как бы все рядом был тут, говорю, ну и что, они говорят, тогда вам дальше на, по 19.3, пока, э, на, до 48 часов, привезли уже в другой отдел, мне не сообщили, но как бы я за ними ехал, uh -huh. привезли в тот отдел, там дежурный к нему подходит, и говорит, ты, говорит, там панику навел, ты что ли, говоришь, типа по всем этим, все руководство у нас, говорит, там на панике, что ты, говорит, в теме, а он говорит, в какой теме, и они говорят, да не, не, я, видно, оговорился, это не по тебе. То есть они что-то знают и боялись, как бы, говорить. Конечно. Вот, а потом, говорит, ко мне подошел другой дежурный, там должен был меня оформлять, и он меня, говорит, тоже сфотографировал. Я ему говорю, зачем ты меня фотографируешь, как бы я не даю разрешения. он говорит, я тебя фотографирую для твоего же блага. Потому что то, что ты сделал, как бы, у нас, могут и наркотики подкинуть, и избить, мало ли что. А я, говорю специально, что в каком состоянии ты был, что если что сделать, я наоборот за тебя. И, и, короче, он говорит, потом час где-то продержал, ну, говорит, все, как вроде начальство поулеглось, все, давай, иди домой. Но говорит, этот, никакого протокола уже больше не составляли, те, что составили, как бы у него на руках, и все. И говорит, Подожди. как бы тебе ничего не придет. Подожди, копию протокола он взял? Да, вот у него там четыре каких-то протокола, вроде ему выписали, а у него есть, да. Так, высылайте мне копии протоколов, когда это было? 2021 года. Так, да. о, жду бумаги и пускай он мне сам позвонит. Как у вот? вас? Ага, хорошо. Алексей. Алексей, вот пускай он мне позвонит, мне нужны детали. Это очень важно. Угу, угу. Все, хорошо, ладно ты. Давай жду. Ага, всего доброго. Подожди, от а тебя да? нужно разместить этот разговор для всех. Можно, да. Я Добрый, не против. Давай. Угу. Угу. Алло. Алло. Привет. А, привет, Сонтон, это ты? А что а не скидывайте информацию, не звоните? А я звонил, звонил сегодня. Вот брат, ну брат давал номер. Он сейчас у меня здесь. Давай я сейчас передам трубочку. Давай. А вот. Привет. Добрый вечер, Анатолий. Как зовут? Алексей. Ну, рассказывай, что произошло. Там за фару, да, остановили? Остановили, нет, за тренировку. За тренировку? Да. И что? Что дальше? Ну, рассказывай. Ну вот, в общем, я ехал э, машину там продавать, э, еду и остановили меня, получается, я им выхожу, говорю, как бы они там представились, получается, я им говорю, что давайте вы мне просто предупреждение сделайте, потому что у меня штрафов нет, как бы, да, и тренировку я машину купил, не имел возможности снять, вот сейчас ехал в гараж, как бы, чтобы ее содрать. Они говорят, нет, макеабон оформляй. Вот. В общем, выбежали. Вы Подожди, со... э. Э, это... давай лучше я буду вопрос задавать. Да ты долго будешь рассказывать. Я так понял, там на место вызвали начальника какого-то, кто приехал. Да, получается, я им говорю, вы же юридическое лицо, говорю, ладно должна быть доверенность. Они говорят, не юридическое лицо, я говорю, а как же. Полиция зарегистрирована. Подожди, да, подожди. Меня это не интересует, я это все знаю. Ага. Меня интересуют детали. Я задал конкретный вопрос. На место приехал, приехал начальник. Кто приехал? Звание, фамилию знаешь? Нет, не знаю. Звездочки были. Помнишь, какие у него на погоду? Четыре. Ну, капитан. Капитан. А как быстро он приехал? Приехал где-то в течение четырех минут. Так, а дальше тебя там в отдел полиции доставили, да? Два протокола? Нет, они доставили в наркологию, а после наркологии они доставили в отдел, Наркология? где встретил меня стой. капитан. Стой, стой! В наркологии ты что происходило? Ты подписывал что-нибудь? В наркологии, ну, подписал то, что будут проверять. Чего? Подписал то, что идет проверка на наркотики. Чего-нибудь анализы сдавал какие-нибудь? Да. А? Да. Че сдавал? Мочу. Так, и что? А расписывался как? КСС, э -э, <съехи>. БиКью. Угу. Так, и дальше что? Сдал мочу? Мочу как сдал? Из рук в руки передал? Э -э, нет, э -э, не передавал, получается, баночку поставил. Они тест я открыл, они тест сделали. Показал, ничего нет. Стоп, да. и тебе тест сделали? Прям не да. выпуская баночку из рук? Да. Ну, из виду не выпускал ты ее, да? Да, да, да. Так, и дальше. А вторую, ну, ничего не показал, а вторую баночку они, получается, ну, там, грубо говоря, не опечатали, а просто обмотали ее скотчем, я там расписался на ней. Скотче? Да. А, так, и что дальше повезли тебя в отдел полиции, да? Нет, должны были везти меня на место, где остановили, потому что все, как бы, вся процедура сделана. Хотели досмотр автомобиля сделать, но повезли меня в отдел именно ГиБГД. Я говорю, а зачем у меня сюда везе? Они говорят, нам нужно документы забрать. Мы подъехали туда, получается, и вышел капитан и с двумя звездочками там. Второй еще был. Его первый раз не было. Вот он второй раз увидел вышел двумя звездочками. Ничего не представил. сказал, давай, выходи. Я говорю, вы меня принуждаете? Зачем мы сюда приехали? Опять я опять не принуждаю. Ну и вот такая парень была. Потом в итоге они начали меня вытягивать. Я говорю, вы применяйте силу, тогда я согласен. Вот, вышел. Получается, в отдел мы прошли и зашли в комнату, где ни камер, ничего нет. Вот. И он начал говорить, ты что такое тут подписываешь? Ну, там, на короче. Подожди, плохо слышно. Что со связью-то? Ты можешь стать там ближе к окну или куда? Ага. Так, слышно? Да. Зашли в отдел э и прошли в комнату, где не было камер. No. Получается, у которого ездил он говорит, ты что там вообще берега попутал? Ты что за роспись эти поставишь? Нормально расписывается? Вот. Я ему говорю, ну такая роспись у каждого своя, как бы. Он говорит, нормально, пиши, ты что? Подожди, относишься? подожди, подожди. А, а, а где он увидел твою роспись? А, не, не знаю, где он увидел, но вот капитан... Как бы Не знаю точно, фоткал он не фоткал, но он смотрел за мной пристально, когда я расписался. Где? В наркологии? Э, нет, не в наркологии, а э, на первой локации, получается, когда остановили. В протоколе? Да. Протокол по какой статье? Административка? Да, да, за тонировку. Так. И, и за алкоголька — В смысле зал? — Ну, этот трубочку дол, когда там тоже по нолям показал, вот, и за это получается, пожалуйста. На, на месте этого задержания? — На месте, да-да-да. — да. Где автомобиль был? Да, — Да-да-да. Там а... все, капитан наблюдал, он у меня еще пытался телефон там забрать все, вот, и говорил, давай нормально расписывайся, все. И много раз забирал на бумагу, я говорю, да я хочу расписаться, ну вот, как бы. Так, подожди, я ясно. В отделе дальше что происходило? Вот это с двумя звездочками, что он тебя тебя хотел? Он сказал расписывайся нормально, и ты что, относишься к ССР. При чем тут ССР? А я и не только говорю, я говорю, а при чем СССР? Он говорит, не надо включать дурачка, ты о чем понимаешь. Расписывайся нормально. Если еще боже заявление надо писать, то мы с тобой дома в среднем. Блин, ты вообще невнятно разговариваешь, ты можешь потрудиться нормально говорить? Он говорит, э, расписывайся нормально, а -а -а. или мы с тобой будем разговаривать в другом месте. Если ты еще запишешь заявление на нас и видео к этому будешь прилагать, э, которое ты, может, записывал, то ты будешь бледный вид у нас иметь. Чего будешь иметь? Бледный вид. Бледный вид? Да а телефон вообще ужасный. Есть другой телефон под рукой? Можешь мне перезвонить на мой номер телефона? Ну, сейчас перезвоню. Потому что вообще слышимость ужасная. Ну, хорошо сейчас перезвоню. Алло, так, хорошо слышно? Ну, получше, чем на том телефоне. Там микрофон, я не знаю, что. или у тебя голос такой уставший. Ты пойми, что мы сейчас поднимаем очень важную тему, которая касается всех. А у тебя там бу-бу-бу-бу-бу-бу, mm -hmm. бу что то микрофон страдает, где-то, может, не, не это, внутри комнаты находишься, связь вообще страдает. То есть я этот звук потом за всю ночь буду мучиться, вытягивать, хоть что-то, чтобы кто-то что-то расслышал. Mm -hmm. Mm -hmm. Поэтому я голос повышаю, потому что, ну, я тебе один рассказал, ты все равно бу-бу-бу. Ну, -бу хорошо, -бу. буду погромче и mm почетче. -hmm. Постарайся, пожалуйста, потому что, блин, я, я, мне, я каждый раз это людям объясняю, поясняю, все равно, вот даже тебе три раза пришлось это все сказать и, и даже попросить перезвонить, чтобы звук хоть чуть-чуть получше был. Хорошо. О, так, что там э, дальше происходило? С двумя звездочками-то кто? А, тоже я не знаю, он вообще он не представлялся, у него ни знаков нагрузок, ничего не было. Большие не у него звездочки были, подполковник получил? Да, большие. Да, да, да. А, а твой брат говорил, там, что что-то с области, <coughs> области какой-то начальник приехал в области? Нет, там никого не приезжало, вот только как бы они были в отделе. Капитан и вот эти двое, ну, с двумя звездочками был. Ну и что они говорят? А, ну и говорят, ты... СССР, я говорю, я не понимаю, о чем они говорят, что ты понимаешь? Ну и как бы там они мне говорят, нормально типа расписывать, ты нас понял. Я говорю, я не понял, о чем он говорит. Ну и вот такая полемика была. И он еще когда подошел, такой говорит, ты типа петух, я говорю, а за слова ответишь, как бы он такой, что, потом такой говорит, а, ты еще боролись, или я говорю, нет, не боролись, просто говорю, такой человек. как бы. Ну и как бы и вот перепалка такая бывает, он говорит, все, я тебя запомнил. Посмотрел там данные в протоколе и зафиксировал их. А что он там, угрозы еще да, какие-то говорил? Ну да, он говорил, что я э, найду тебя потом, сделаю тебе больно. Записи с машины, с видеокамеры я посмотрю, э, что ты там вообще делал. И с тобой будем разговаривать потом в другом месте. А у тебя аудиозапись не сохранилась этого разговора? Нет, я не записывал. Ну, то есть ты как сам считаешь, была? Он тебе угрожал? Ну да, угрожал. Он говорил, я больно взял. Угу. Так, и чего? А чем он мотивировал-то? Почему так нельзя расписываться? Ну, просто говорил, что так нельзя, говорит. Ты сектант. А получается, они тебя это, там заставляли по-другому расписаться? Да, он говорит нормально расписывался. Я говорю, ну у меня такая расписывалась. А ничего два новых протокола принесли? Нет, ничего не приносили, потому что дальше тоже был там досмотр досмотах, как бы, как или бы, в дальнейшем нормально типа расписывай. Я который расписался, как бы расписался, новых не давали. А что там, брат говорит, два новых протокола принесли, закрывали руками, заставляли именно расписаться по новому? А, ну они у меня вначале вырывали, вырвали, говорили, нормально типа расписывается. Я говорю, у меня такая роспись. Я опять начинаю писать, они выдирают у меня. А ты как писал? С.Ф.БАЙ ЗАКОРЮЧКА АР? Да. Ну и подпись зачеркивал, роспись писал. Ага. А эти копии протоколов остались все? Mm, да, были. Пришлите мне фото. Так, и чего тебе отпустили? Mm, нет, поехали, получается, после этого на место, где меня остановили, досмотр сделали. Досмотр чего? А, чего? автомобили mm. А, вот еще капитан говорил в самом начале, он говорит, у тебя в машине что, камень, что ли, Я говорю, я вроде на карьере не работаю, говорю, камней нет. Что значит камень? Не знаю, наркотики, может, имел в виду. Так, и что, может, сделали досмотр, что? дальше что? Сделали досмотр, повезли в отдел. Так. Приехали в отдел, там, получается, они все документы передали. Дежурный, дежурный сказал, ну, как бы я ему рассказал всю ситуацию, он сказал, все понятно, не поступили. Чего? Так, да. Опять плохо слышно. Хорошо. Дежурный, получается, сфотографировал меня вначале, я говорю, зачем фотографировать? Он говорит, а у нас всех, кого приводят, фотографируют. Потом я ему говорю, ладно, как бы. полицейский мой передали ДПС до все документы и уехали. Я остался с дежурным, дежурный как бы спросил меня, что как было вообще. Я ему все рассказал, он говорит ДПС, э, если по-нормальному говорить, по-человечески, то они говняты. вот. И сказал, ладно, посиди. Я посидел, говорит, ладно, все, давай, езжай. В отделе никаких документов ничего не показывал, не ни... Вот Сказали, все, иди непонятно опять было. Да я не знаю, то ли у тебя голос это уставший, или что ты как-то вроде бы сначала громко начинаешь, начинаешь говорить, а потом у тебя голос затухает и какие-то слова невнятные вообще. В отделе, получается, дежурный мне сказал, что все, и, иди домой. А протокол ничего не составляли? Ничего не составлял, он как бы все сказал, иди домой. А этот, э, дактилоскопию, там, э, пальцев? Э... Нет, ничего не было. Только сфотографировал меня, mm. и, и все. А чем он говорил? -то, это для твоей же безопасности? Да, он сказал, для моей безопасности. еще спросил, э, били тебя они или не били, как э, состояние здоровья у тебя. Вот как бы это все спросил. Э, я сказал, что ничего не было. Все хорошо. Угу. Получается, все... он, говорит, он, он говорит, точно ли, может, у тебя до этого какая-то травма была. Можешь ее сказать, как бы, ездим, проверим. Если что, на них заявление напишешь. Но это уже без присутствия было сотрудников ДПС. Угу. Получается, ты всего два протокола подписал, да? За, за синьку и за тренировку? Да. А, нет, еще там было, в машине еще писали, когда протокол э, досмотра был еще. На сопротивление 19.3. Ну, у тебя, короче, вышли мне все документы, которые у тебя есть. Uh -huh. Uh -huh. И от, мне от тебя и от твоего брата нужно добро на размещение этого разговора в, это, в интернете. Потому что, ну, я так предполагаю, что вот эта подпись ТФ для, для них это вот как это, ну, как ЧП областного масштаба. Uh -huh. Вот, естественно, я все ваши данные замажу, все вырежу, то есть все будет анонимно. Даете добро? Да, хорошо. Давай жду от вас это. Бумаги. Всего доброго. А, хорошо, суд, с... все, а все, добро. суд когда не говорили? Э -э суд. М Повестку вы не, не было. Нет, повестки не было. Угу. Я так понял, ты в итоге везде, в всех протоколах написал бай, да? Правильно? Все верно, да. Везде расписывался CFB. Да. Молодец. Молодец. Это значит, смотри, насколько я понял. Копия первого протокола, копия второго протокола, копия протокола досмотра и копия медицинского освидетельства. То есть, как минимум, четыре бумаги должно быть. Четыре бумажки, все. Скорее, скорее всего, их будет там пять или шесть будет. Ну, посмотри внимательно, спосоми. Мне достаточно фото. То есть это только фоткай так, чтобы это, было, было видно края. Ничего не обрезано было. Угу. И угу. четкие фотки. Все, давай. Хорошо. Все, доброго. Давай. Да. Благодарствую. Так, один раз при получении пенсии написала CF by AR, а в следующем месяце попросили подписать, как обычно, мол, у них не проходит эта надпись. Переделали отчетный лист на за прошлый месяц. Оооо. Ну, не знаю, почему вы пенсию под принуждением под вашу ответственность получаете. Вас же, по сути, никто не принуждает. Хотя создали такие условия в стране, что люди вынуждены даже вот за этой пенсией гоняться. Так называемой пенсии. Потому что это, страх... это выплата страх... страховых взносов, как многие говорят. Ну, в принципе, да, логично, можно так написать. Не проходит. Вот я говорю, я, я. То есть, у меня уже множество подтверждений, что это работает. Ни один документ с этой надписью не, не проходит в системе. Они не могут ничего с ним сделать. Почему? Потому что вексель аннулируется таким образом. Потому что это сделано недобровольно. А недобровольная бумага не имеет силы. Вы почитайте любое, вот даже законодательство РФ. Любая сделка совершенное путем обмана или недобросовестно, не, это, является не действительно что там, ну, в общем, несовершенной вообще. Вот все делается на, за счет добровольного согласия. А когда вы пишете под, под принуждением, да еще под вашу ответственность, все. У бумаги нет цены, она ничтожна становится. И они с нее не могут ни вексель делать, ни провести, ничего не могут сделать. Так, я спросила, вы хотите сказать, что опекун не может э, снять мою пенсию порядка 200 тысяч в ответ мычания. А, это, это на почте, да? В ответ мычания в следующем месяце обязательно поставлю ц... <с> -ц...> Только не CR, а C. F. Buy. Потом можете за корючку поставить, можете не ставить. Потом A. Потом R. Ну сколько вам показывает то C.F.by, Потом можете ставить загогулину, можете не ставить. Потом А.р. большими. Еще раз: c. Видно, да? c.f.by. Загогулина, а.р. Можно загогулину не ставить. Все на ваш выбор, как посчитаете, нужным. Так, Екатерина своя собственная спрашивает: Антон, с векселями есть двиги? Может, кто делился опытом? Ой, сейчас вексель, векселем кто-то нет. Обратите внимание на Николай Сын Леонардо. Канал, канал есть такой. Давайте я вам покажу, потому что у него что-то незаслуженно мало поэта, подписчиков. Николай сын Леонардо. Мне тут всего 600 подписчиков, но он такие вещи рассказывает. И, э, у него есть канал TikTok. А, так вот там что-то 40 или 60 тысяч подписчиков. Вы, вот он это. И надпись тут все на примерах показывает, как заполнять, что делать, куда отправлял. Есть, смотрите, очень интересный канал. Вот возврат без акцепта, он там бумаги возвращает. Вот пишет, что банк проиграл суд. Налоговая что-то там проиграла. Приказ, оферта главным судебным приставом. У него тут очень интересные материалы. И еще есть живой человек Игорь, что ли, из Москвы. Точно, вот он. Живой человек Игорь, так и называется канал. У него тоже очень много интересных вещей. Вот он рассказывает, как, почему протокола имеет все признаки векселя. Как вот он обратно отправлял какие-то бумаги. Тоже вот он векселями занялся. Это все рассказывает. Ну, я вот вообще им восхищаюсь, потому что он живет в Москве и он вынужден каждый день вот это вот наблюдать. Вот у него через, через одно видео каждый раз вот идет вот маски, маски, маски, вот эти вот маски-шоу. И при этом у него хватает времени на изучение вот этого всего вексельного права, протоколов. Вот смотрите, советуют вот эти каналы, очень много информации дают. А у меня практически нет, но ну, у меня есть в окружении люди, которые наши, это и распечатали книгу Топоркова, и там другие вексельные книги. То есть я вот на канале Сургутнадзор в Телеграм, я туда в основном информацию выкидываю по векселям, что нахожу, а народ сам изучает и мне уже какие-то выводы конкретные это, направляет. Ну, пока не готов об этом всем говорить, потому что я <смех>, привык проверять это все на практике, а потом уже говорить об этом. Так, CF AR, где почитать про это? Благодарствую. Есть такая штука, Google называется. Вот здесь прям пишем. C Во, прям Google даже знает, что это такое. Видишь? CF by AR. Подпись под давлением. Открываем, смотрим. Аж в 2013 году написано. Викоактус. Смотрите, статья аж в 2013 году написана. Вот, читайте. Что это такое? Ой, тут много написано. Ну, читать не перечитать. А еще можно по картинкам. По видео, вот, потыкать видео. Ну, тут вряд ли что найдете есть видео ну вот так если без пробела то вот есть видео подпись паспорт кто-то пытается в паспорт это написать есть видео на ю а видео недоступно да ну хорошо давайте с другой, с другой стороны зайдем неуловимый русский есть такой и есть такое видео осознайте свое я юр и физлицо неуловимый русский вот здесь он рассказывает про этот cf buy хотите видео смотрите хотите статью читайте. в интернете полно информации научитесь искать ее почему-то был скрыт комментарий так квитанция с жкх это вексель кто-то пробовал эту попрошайку на шпиговать и отправить я слышал что такие попытки предпринимались я и мне о таких попытках сообщали но результат до сих пор никто не сообщил то есть ждем многие люди запульнулись тестируют и с эндосамитной надписью и без и всячески короче тестирует народ тоже не сидите на месте тестируйте изучайте вексельное право так как закрыть правый нижний угол так, сейчас покажу. Видно, да? Так, вот это протокол, составленный по статье 19.13. Кстати, по нему отказной материал пришел. И по административке, и по уголовке. Здесь вот как раз не разъяснили cfby.ar. Где тут еще? Этот протокол не принял ни суд, ни полиция по административке, ни, там, ни МВД, не помню кто, а, да, МВД, ни по уголовке. Везде отказ. Это факт. Вот CFBuy еще. Этот, эту бумагу я выкладывал, можете посмотреть, страница ВКонтакте, Сургутнадзор, пролистайте там документы в общем доступе. Ну, а вот тот самый правый угол, про который вы спрашивали. Двоеточие, вон тон, точка. Тут типа что-то предупреждено, предупреждено, я пишу, не разъяснили. CF AR. под принуждением, под вашу ответственность. Обратите внимание, ни закорючки, ни росписи, ни подписи нету. А вот Стысюк, написав свою фамилию собственноручно от руки, взял на себя всю ответственность. Вот если кому-то и прилетело за данный протокол, то в первую очередь ему внимательно изучите э, статью Гражданский кодекс, статья 19. Правый нижний угол. Чтобы никто не смог написать ничего правее и ниже. Так, а если протокол в рамке... Где ставить роспись? В правом нижнем углу, в рамке или за рамкой? А -а -а, хороший вопрос. Еще раз показываю. Я вот когда ставил, я тоже этим вопросом задался. То есть видим, да, вот лист там вот здесь заканчивается, а рамка вот здесь. Я когда хотел закрыть, я думаю, у меня первая мысль была, именно правый и нижний угол, именно вот здесь вот написать, еще ниже, еще правее. Но потом я это что-то помыслил, помыслил, думаю, в принципе, окончанием-то вот этого документа является именно рамка, а не вот это белое, как бы, за рамье. То есть, ну вот здесь даже видно, да, вот. Вот левый угол, он обрезан. Не до конца, но обрезан. Или вот здесь вот, допустим, да, вот тут прям впритык. То есть, видно сразу, что рамка вот здесь заканчивается. То есть, сам документ, протокол, он не является листом а он нарисован на листе в виде рамки то есть рамка это и есть протокол то есть если бы вот здесь поставить то закроешь бумагу ну не знаю я почему-то решил вот так вот написать по идее вот по вексельному праву, вот самый правый нижний угол то есть вот здесь еще кто-то может что-то дописать но я в тот момент почему-то вот почитал что нужно именно в рамке поставить но в правом нижнем углу все